Я хотела почитать стихи о тех людях, которые, а, которым нужно воскресенье. Так, если можно сказать. Эпилог. Мне читают стихи и бомжи, и старушки в переходе торгующие носками. Мне запойная баба бормочет, послушай, это я о Митюхе, метюхе на память. Словно я безопасная добрая бездна. Не исчезнут во мне, но прибудут живыми амфибрахи Сбербанка, хареи болезни, их смешные любови, чудные разрывы, мир наполнен стихами, ритмично качаясь, сочиняют березы нехитрые вирши, И безногий с дедок, что никак не отчалится, скамейки, кричит мне: Ты слышишь, ты слышишь? Подгорохочут хареи и катятся ямбы, как земля, содорогаясь, рождает анапист, как кричим мы со дна ослепительной ямы. Так что в горних мирах нажимают на запись. Русалочка, да если как бы у тех всех лю... ну, стихов есть реальные прототипы, вот эта девочка с ДЦП «Ладно», — сказала ведьма, — «иди и рождайся. Я оставляю руки тебе и пальцы, длинные и подвижные, как вода. Ноги, ну что ты хочешь, после хвоста ведь? Впрочем, пойдешь, даже это могу исправить. Только забудь о голосе навсегда. Голос твой страшен для смертного, как цунами». Странные песни, живущие между нами, даже не звук, а наследующий ему свет невесомый, огромного слова тяжесть перышком покачается, глыбой ляжет, уволочет в сияние свое и тьму. Не говори, не смей, не звучать под солнцем музыки, что рождается и поется, В черных глубинах, где не размыкают губ. А в остальном ты будешь не хуже прочих. Носик точеный, лица ледяная точность. Больше ничем помочь тебе не могу. Мама в больнице. У брата соревнования. Красный кораблик упорно кружит по ванне. Скоро и он очнется в своем порту. Стены вибрируют, струйкой сочится крошка. Воет ребенок, в истерике бьется Кошка, звук нерожденный, карабкается во рту. Вот. Дэвид спал Сильно пьющая женщина не завидует моему дому, моей баллонке. Она вообще ничему не завидует, но иногда наклоняется и спасает. У нее есть огромное теплое море, и она проходит по самой кромке. Вроде бы закутанная, как все, А все равно прозрачная и басая. У нее уверенный смех и немытые волосы, А кто их видит? Мужчины проходят мимо, А тем, что приходят, не до деталей. «Милая леди!» — она говорит, Молодой продавщица Лиди. Лида теряется. В слове «леди» ей чудится вкус металла. Ей говорят, «Ты идешь на, слон на дно!» Она удивляется, «Вы там были?» А если нет, то откуда вам ведомо, где у этой коробочки дно, где крыша? И откуда вам знать, если вы не летали, какие на свете бывают крылья? У меня вот такие. Они шумят. Больше я ничего не слышу. Ты готовишь, сейчас. Ты готовишь молку с и капучино, и неважно, что скажут редиска, а не мужчина. Ты готовишь лавандовый латте и мятный латте, а крутые мужчины стреляют из автоматов и сидят у кофеин, похмельные и бухие. Ты всегда говорил, что кофе твоя стихия, апельсиновый бабл. И ореховый мукачин, ты не видишь причины меняться. Но есть причина колдовать и шуршать Для студенток полупрозрачных, Уповающих на удачи и пересдаче Для прилежных зубрил синеватых от сапромата, Для такой, что захочется крикнуть «Постой! Куда ты?» Или, может, не крикнешь, а просто посмотришь в спину И смешаешь такое с лавандой и жасмином, с настоявшейся мятой И забродившим солнцем, Что она обернется, Не выдержит, улыбнется, Будет пахнуть весной И немыслимыми вещами. Я желаю тебе, Нет, я тебе обещаю. Девочка, Не жила-была, а живет, Волосы мед, Луговой серебристый мед. Тают снежинки, в чащи волос. Брак не сложился, с работами не срослось. Смотрит испуганно, весело говорит. Крыльями ночь шелестит у нее внутри. Искры бегут по загривку, живая ртуть. Крылья болят и тянутся в высоту. Сейчас. Корели болят и тянутся в высоту. Ладно, с этим не срослось. Ладно, да. Все, тогда последнее и все. С этим с одним не срослось. Но все-таки одно. Четыре эспективы вот пока есть. Ладно. Так. Здравствуй, старая Лиза. Тебе ли волхвов поджидать? Ты с десятого класса. По жадным ходила рукам. Даже если взойдет, Даже если взаправду звезда, Ты ее не увидишь. Смотри, облака, облака. А сегодня мороз. Не сидела бы ты, не ждала. Заболеешь, помрешь, На кой черт нам тебя хоронить? Лиза слушает. Вдруг зазвенит колокольчик осла. И придет ожидание Суровую серую нить. Лиза ждет караван, До него восемнадцать минут. Фонари задрожат И погаснут, И по темноте По асфальту не слышно ступая, Верблюды пойдут, Заревут, Выдыхая косматую Злую метель. И пристроится Лиза Шалава, пенчушка и дрянь за последним верблюдом Узорчат и схватят шнурок, и покатится мир. Самарканд, бухара, и Ревань разноцветным ковром Трепеща развернется у ног, застрекочат цикады, Тревожно запахнет трава. И столпятся у входа, шушукаясь, и бормоча, И верблюды, и лиза, и три бородатых волхва и серебряный столб, Разорвавшего тучи луча. Спасибо большое.